И снова привет друзья, этот ролик является третьей частью материала темы изменения себя, того кем мы являемся со всеми своими установками, программами, неповторимым способом мышления и всего того, что вообще с этим связано. В нем мы с вами поговорим о действиях, которые человек может совершать, чтобы достичь желаемых изменений. В прошлых роликах мы разобрали в общем те условия, при которых изменения становятся в принципе возможными. Теперь нам понятно, что для изменения необходимы: Первое – это уверенность в том, что это возможно То есть необходима вера в успех Второе – это наличие цели, необходима конкретная точка, к которой человек идет Также цель связана с образом Поэтому образ конечной точки он должен быть определенным и правильным То есть быть не искаженным Следующее – это движение Непосредственное действие То есть к желаемому необходимо приближаться, двигаясь шаг за шагом Следующий это набор критической массы. И как правило, именно маленькие шаги ведут к большому результату, большому успеху. Подобно тому, как большой кусок торта съедается маленькими ложечками, а не пихается просто в рот. Также звук успеха лежит в системном выполнении определенных действий. Поэтому следующее это подбор правильных инструментов как сейчас говорят, составление дорожной карты, и изучение и использование тех стратегий, тех инструментов, которые, как правило, стоят денег, гарантируют результат, но в итоге приносят хороший результат, так как для человека, который заплатил деньги, он появляется определенная ценность. И, как правило, чем больше ты заплатил, тем больше результат ты вынес, и это для тебя становится действительно ценным. Со своей стороны я делюсь универсальным инструментом, он называется правило прививания полезных привычек. Этот метод, он позволяет улучшать себя, заменить старые какие-то привычки на новые, те, которые вы хотите. И в принципе позволяет набрать критическую массу желаемых вот этих изменений, чтобы поменялась общая картина. Следующая это смелость, это умение целенаправленно расширять зону своего комфорта, а для этого необходимо выходить из нее. И по определенным причинам есть почему-то ошибочное мнение, что все должно происходить на позитиве, происходить само по себе, не прикладывая особых усилий. Это, конечно, возможно, но при условии, что изменения у человека уже произошли, то есть уже совершено определенные действие и сделаны душой определенные выводы. Конечно же, бывают и исключения, но это все-таки больше про единичные случаи, чем про общие массы. Дальше это удача. Как правило, она проявляется через... Зеркало мира, то есть ты делаешь определенные действия, мир показывает тебе, туда ли ты идешь, и хорошо ли твоему организму, твоему телу. Иногда именно здесь можно заметить, как наше мышление жевает одного, а душе необходимо другое, и именно поэтому что-то может ну, не получаться. И одно из самых важных вещей – это наличие желания самого человека. А еще лучше наличие огромного, большого, сильного какого-то желания, какой-то большой мечты, какого-то образа, которому человек направляет свой взор. Важно при этом, чтобы у человека горели глаза, и он сам по-настоящему этого жаждел, стоял, образно говоря, в очереди, очень сильно этого хотел. Такой человек рождает мечту, а она в свою очередь, Вполне ощутимый образ, который и является движущей силой для этого человека. Который приводит к какому-то действию, ну и действие уже рождает какой-то результат. И еще, что касается мечты, то мечтать надо так, чтобы было аж самому страшно. Как говорится, мечтать необходимо до грандиозности, до какого-то огромного масштаба. То есть, чтобы мечта была, на первый взгляд, где-то даже недостижимой, неизбыточной. И вот почему. Мы ведь с вами знаем, что для нашей души на самом деле нет ничего недостижимого или невозможного. Душа сама... Она подтягивает и создает ту реальность, которая ей необходима. Большие мечты, в свою очередь, рождают в человеке большие эмоции и чувства. А через них происходит ну, своеобразное взаимодействие с нашей душой, с нашим внутренним я. И в результате из вот этого бесконечного количества вариантов, которые с нами могут произойти, наша душа подтягивает тот вариант, который является для нее самым нужным, самым желанным и необходимым. Именно поэтому нам просто необходимо мечтать. И сразу скажу, что многим людям сложно это делать. К сожалению, многие разучились этому мастерству, так как в детстве постоянно слышали какие-то ограничивающие фразы, наподобие там «не мечтай», «не придумывай», «выше головы не прыгнешь» ну и так далее. Поэтому многим людям необходимо учиться этому вновь, и чтобы они смогли со временем притянуть ту желаемую реальность, которую они хотят. На живых встречах, а также в нашем клубе «Азбука души» я рассказываю упражнения, которые я назвал «Плюс 1000», потому что не знаю названия его настоящего, которые позволяют увидеть собственные ограничения, а значит дает возможность проработать их и повысить качество своей жизни. Я думаю, что позже я запишу обязательно отдельный ролик по этому инструменту, ведь он является помощником в нашей теме, в теме изменения себя. И еще, в помощь себе я бы при жизни заменял такие фразы, как «мечтать не вредно» на «мечтать полезно». Вроде смысл один, но фраза первая несет негативный заряд, а вторая несет позитивный. многому можно учиться у наших деток, для которых изначально нет барьеров и преград, но со временем мы, взрослые, начинаем навязывать и вбивать в них свои зачастую кривые установки, которые в итоге приводят к тому, что ребенок он начинает ходить по определенному кругу, по которому ходили его родители. И зачастую этот круг является далеко не пределом его мечтаний, поэтому из этого порочного круга надо и выходить. Вот это то, о чем мы говорили в прошлых роликах, хотя сейчас я добавил определенные моменты, которых раньше не было. Так что идем дальше. Есть два способа изменения себя. Ну, первый способ – это наш прожитый опыт. Другими словами, это история, которая произошла с нами, этот способ, он для души является базовым. И какой бы опыт вы ни прошли, если он случился, значит он является для души самым необходимым. И в зависимости от уровня осознанности душа или способна воспользоваться этим полученным опытом для своего роста, или в противном случае она повторяет ошибки вновь и вновь, пока осознанность в этом процессе не достигнет определенной критической массы. Второй способ – это умение пользоваться опытом чужих историй. Этим способом могут пользоваться, к сожалению, уже не все, а лишь те души, которые имеют более высокий уровень осознанности. Этот пункт, как правило, про выражение учиться на чужих ошибках. Можно ли учиться на чужих ошибках? Ну, вообще, конечно, да. Но какой процент людей делает это на 100% из тех людей, которых вы знаете? И раньше я уже говорил, что на сегодняшний день самые действенные способы, самые действенные инструменты достижения результата в процессе изменения и усовершенствования себя являются те, которые работают одновременно с душой и с нашим разумом. Это и есть наши программы, установки, характеристики, и большая часть всего этого у нас вшивается в наше подсознание. И на сегодняшний день одни из самых действенных методик являются технология нейролингвистического программирования и гипноза. И хотя с одной стороны многое зависит от самого клиента, ведь именно он, как никто другой, подсознательно знает ответ на любой интересующий его вопрос, связанный с его душой, но... С другой стороны, огромную роль играет и эксперт, который должен во время работы ну, каким-то образом направлять своего клиента. Поэтому подбор таких специалистов нужно делать очень-очень тщательно. Но на самом деле сегодня я не буду вам про это рассказывать. Что касается меня, то я хочу поделиться с вами знаниями, которые на интуитивном уровне я сам применял и применяю по мере их осознания мне со временем стало гораздо легче проходить, прорабатывать и принимать какие-то непростые жизненные ситуации, которые со мной случаются. но для того чтобы начать работать с собой необходимо в первую очередь взять ответственность за себя, за свою жизнь, в свои руки и знать, что все то что происходит с нами является нашим, осознанным или неосознанным выбором, да, который работает на уровне души и на уровне тела. Еще есть такое выражение, как «наш мир о нас заботится». Оно на самом деле верно на 100%, но вот только для того, чтобы наш ум смог принять эту информацию, необходимо пояснить, как на практике проявляется эта забота. И сразу скажу, что многие не смогут принять эти слова за правду, так как рассматривают это выражение с точки зрения человеческого восприятия. И с этой позиции трудно принять Многие жизненные ситуации, которые с нами происходят или происходят с нашими друзьями. Поэтому давайте я приведу два примера, которые покажут, как это работает. Первый пример – это муж избивает жену. И на первый взгляд, естественно, что жена, она получается страдалец, она бедная, несчастная и ни при чем в том процессе, который с ней происходит. Но с другой стороны, мы понимаем и то, что душа жены, она сама подтягивает ту ситуацию, которая с ней, в общем-то, и случается. А значит, ей это каким-то образом выгодно. И если задать правильный вопрос, для чего же такой женщине вот эта ситуация, то во многих случаях становится понятным, что этой женщине выгодно быть в позиции жертвы. А для того, чтобы она могла быть в этой позиции, ей просто необходим тот муж, который будет ее избивать. И в этом случае женщина, которая находится в таком опыте, она имеет полное право теперь уже жаловаться, говорить, что я бедная несчастная, а муж мой вот такая скотина. Хотя это на самом деле и так, но если рассматривать с точки зрения опыта, который получают и дают друг другу вот эти две души, то душа мужа, она как раз таки подтянулась к той женщине, которой этот опыт нужен. Другой вопрос, почему эта женщина находится в такой ситуации и не может оттуда выйти. Дело в том, что она не берет ответственность за происходящее в свои руки. И иногда даже если ты спросишь, почему же ты находишься с этим мужем, она начинает прикрываться тем, что она его любит. Но на самом деле ей самой необходим этот опыт, раз она до сих пор еще находится с ним. И, конечно же, на происходящее влияют те программы, установки, которые заложены были с детства для этой девочки. То есть те внешние условия, в которых она росла, то, что ей говорили, как ее воспитывали, какие были у нее друзья, соседи. И так далее. Давайте вкратце постараюсь рассказать и о второй ситуации. Это ситуация о молодой девушке, которая родила очень-очень больного ребенка. И когда она соприкоснулась с информацией о том, что все то, что с ней произошло, она сама выбрала, она начала рыться в причинах, которые позволили вот этому ребенку появиться именно в ее семье. Она осознала, что она в детстве была очень обижена на родителей, она считала, что она недолюблена. То есть была определенная причина, по которой этому ребенку необходимо было прийти к ней. И разобравшись с этой ситуацией, ребенок выздоровел. Это кажется волшебством, это кажется, что это история, которая ну, не рабочая, что она не может быть у всех. Но по сути дела все зависит от нас и от нашего опыта, от того, во что мы верим да, и куда мы вообще идем. И чтобы не затягивать ролик, я о этих двух примерах и, может быть, какие-то другие приведу уже на встрече нашей Азбука Души в воскресенье. Поэтому готовьте свои вопросы, задавайте их. Сейчас я хочу продолжить и расскажу о той методике, которую я сам использую и которая мне помогала прожить какие-то непростые ситуации. Первое, что необходимо сделать, это, как я говорю, взять ответственность в свои руки. С другой стороны, необходимо узнать, на какой позиции ты находишься. И давайте для примера я возьму такого человека, как алкоголик. Потому что это очень хороший наглядный пример, который показывает, что на самом деле люди могут отрицать очевидное. Да? И вот здесь, для того, чтобы алкоголик мог вылечиться, ему необходимо в первую очередь поверить, что он алкоголик. Другими словами, если с вами что-то происходит, то необходимо понять, что вот это происходящее, кто бы что вам ни делал, вы выбрали сами на уровне души. И вот это самое трудное для многих людей, но именно перешагнув вот этот барьер, выходя из зоны комфорта, вы начинаете идти к решению своего вопроса. Когда же вы осознаете, что все то, что с вами происходит, вы, в общем-то, и выбираете, у вас появляется возможность сделать выбор. То есть это все равно, что алкоголик, он увидел и понял, что он алкоголик. Тогда он уже может попросить, куда мне идти, да, что мне делать. То же самое может сделать и каждый из нас. То есть не отрицать очевидное. А принять, что вот происходящее, есть здесь что-то во мне, что подтягивает для меня вот эту ситуацию. Как только вы это приняли, необходимо задать правильный вопрос. Не почему со мной это происходит, это неправильный вопрос. А для чего, зачем, где-то выгода для моей души, которая притягивает вот этот вот опыт, который со мной сейчас происходит. И самое интересное, что ответ может прийти не в виде каких-то слов, да, что кто-то будет на ушко вам шептать, а это будет происходить в виде чувства, в виде какого-то может быть образа, может быть каких-то звуков, воспоминаний, которые проявились внезапно. Это воспоминание может быть из детства. И это может быть даже какое-то, не знаю, фиолетовое облако, которое к вам движется или движется от вас. И опять же, задавайте следующие вопросы. А что это такое? Как оно связано со мной? Для чего мне это? И со временем вы сможете... Можете осознать, какая жизненная ситуация притянула для вас вот эту ситуацию, которая с вами здесь и сейчас происходит. Ну или опять же, какая мысль, да, какое-то может быть выражение. Вы сказали про себя внутри, никто его даже не слышал, но оно начало работать именно для вас, для вашей души. Когда же вы уже это все осознаете, перед вами будет картинка, определенный образ, почему и для чего с вами это происходит. И следующий шаг, это необходима замена вот этого слайда, который у вас есть в вашей картинке, которая с вами происходила, происходит, на слайд, который вы хотите. То есть тот образ, который вы желаете, чтобы происходил именно в вашей жизни. И хотя может показаться, что я говорю какие-то общие фразы, я на самом деле этой механикой пользовался именно подсознательно. Я даже не осознавал, как это работает, до момента, пока я не узнал определенные способы другие, которые работают по такому же принципу, но только используют определенные выражения слова. Поэтому вкратце я хочу напомнить об истории, которая была написана в нашей книге «Капля памяти», где я влюбился в девушку, и где оказалось, что эта девушка встречается с другим человеком. И для меня это было неприемлемо. Так оказалось, что мы расстались, а я уже успел влюбиться. И 9 месяцев я не мог отпустить эту ситуацию. И только тогда, когда в мою жизнь вошла девушка, которая мне понравилась, я осознал, что мне надо сделать выбор. Или копаться в старой ситуации, которая на самом деле ни к чему бы не привела, или отпустить ее и впустить эту девушку. Я так и сделал. Я пришел вечером, буквально сел и представил себе вот эта ситуация с прежней девушкой. Я ее убрал из своего образа и заменил девушкой, которая появилась уже в моей жизни. И самое интересное, что этих 10-15 минут такой работы в моем случае хватило для того, чтобы я полностью отпустил ту ситуацию, которую 9 месяцев не мог отпустить и впустил ситуацию для развития отношений уже с этой девушкой. Вот и все, друзья, этим роликом я закрываю тему изменения себя, но при этом при всем, как мы договорились с вами, с большего мы еще поговорим об этом на нашей встрече. Возможно, у вас появятся вопросы, я поясню какие-то моменты, о которых я сейчас сказал вскользь. И если вы еще не знаете, что такое азбука души, хотите присоединиться, то смотрите в описании к этому ролику, там есть вся информация. Ну а пока я с вами прощаюсь, до новых встреч, ребят. Пока.